Всем привет! С вами Алексей Лебедев. И сегодня мы поговорим об одном из самых успешных политиков. I'm gonna say one thing. Fuck Trump! Шучу. Сегодня я расскажу о Дональде Трампе, о одном из самых успешных предпринимателей в сфере строительства, и о моей подборке его 10 правил ведения бизнеса. Если во время просмотра видео вам понравится какая-либо цитата, напишите ее в комментариях, чтобы другие также могли вдохновиться. И да, не забывайте, что когда мы что-то записываем, это лучше откладывается у нас в памяти. Желаю приятного просмотра. Первое. У предпринимателя всегда должна быть идея. Он не должен сдаваться и должен обладать способностью выдерживать давление. Если предприниматель не сможет выдержать давление, то он не будет успешным. Допустим, вы зарабатываете сколько-то денег, и этого количества вам вполне хватает на безбедное существование. Но вам очень хочется стать предпринимателем. У вас есть идея, которая, по вашему мнению, перевернет мир. Может бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Добавим к этому фактор давления в виде семьи. Ведь вам просто необходимо зарабатывать деньги, потому что вы несете ответственность за других людей. Уйти с работы и стать предпринимателем – это большой шаг. Вы всем нутром должны чувствовать важность своей идеи и быть способным донести ее до остальных. Второе. Не работайте ради денег. Деньги, безусловно, являются приятной наградой и важной составляющей бизнеса. Но никогда не занимайтесь предпринимательством ради них. Вам должно нравиться ваше дело. Вы должны чувствовать важность того, что делаете, и тогда деньги непременно появятся в вашей жизни. В своей первой книге Трамп пишет «Я делаю это не ради денег, я делаю это потому, что люблю. У меня бывают хорошие и плохие дни, рутинные дни, но в итоге все сводится к тому, что я люблю свое дело». И, возможно, я зарабатываю деньги лишь потому, что не стремлюсь к ним. Я делаю свое дело и делаю его хорошо. Я крупнейший застройщик в Нью-Йорке. Мне интересно строить здание, и я делаю это ради удовольствия и спортивного интереса. И так получается, умудряюсь много зарабатывать. Если бы я не получал от этого удовольствия, то не стал бы успешным и не сидел бы сегодня с вами. Третье. Меняй образ мышления. У Трампа был друг, который всегда летал первым классом. Хотя его нельзя было назвать успешным, хотя и был перспективным. В диалогах с ним Трамп часто говорил, что эта привычка кажется странной, но друг говорил, что так он работает над своим мышлением. Ему важно было считать себя лучшим. И именно этот настрой помог ему преуспеть и стать богатым человеком. Четвертое. Умейте ставить точку. Ни одно дело не живет вечно. И одно из самых важных качеств предпринимателя, по мнению Трампа, знать, когда нужно поставить точку и начать что-то новое. Помните, количество вашей энергии и времени в сутках сильно ограничено. И продолжая биться в закрытую дверь, вы попросту не сможете сфокусироваться на перспективных вещах. Пятое. Думайте по-крупному. Трамп говорит, что нужно думать по-крупному до тех пор, пока вы вообще в состоянии думать. Мистер Капоне, можете сказать, куда вы спрятали деньги? Люди зачастую мельчают и думают лишь о каком-то маленьком счастье. Лишь потому, что думать о нем куда проще. Трамп с юношества привил себе привычку думать по-крупному и ставил перед собой грандиозные цели, не позволяя себе быть сытым от маленьких побед. Люди довольствуются малым, лишь по одной причине. Они ленивы. Я часто с этим сталкиваюсь. Люди начинают чем-то заниматься, но не хотят приложить больше усилий. Они понимают, что результаты не будут блестящими, а лишь обыкновенными. Как у всех. Поэтому они довольствуются малым. Они лентяи. Шестое. Ведите здоровый образ жизни. Я всегда твердил своим детям. Никаких наркотиков, алкоголя и сигарет. Я то же самое сейчас говорю своему сыну. Это сводит его с ума. Каждый раз, когда они куда-то идут, я твержу им никаких наркотиков, алкоголя и сигарет. Повторите за мной. И им приходится повторять. Моя дочь обычно начинает. Папа, отстань уже. И я вбил это в голову. Порой нам приходится ставить перед собой искусственные преграды. Их можно преодолеть. Но остановиться потом будет уже очень трудно. В одном из интервью Трамп рассказывал про своего брата который был красавцем и имел невероятные личные качества. И по словам самого Дональда, мог стать гораздо успешнее. Но еще в колледже он начал курить и петь. И в итоге стал алкоголиком. Несмотря на это, во время каждой встречи он твердил Трампу, чтобы тот никогда не пробовал алкоголь и никотин. И Трамп не пьет. Даже по сей день. Седьмое. Занимайтесь маркетингом. Начнем с того, что у вас должен быть хороший продукт. Если его нет, то забудьте. Но если есть, нужно дать о себе знать. Единственный способ стать по-настоящему успешным, это заявлять о себе при каждом успехе. Кстати, скоро выйдет видео об одном из наших завершенных проектов, которым мы очень гордимся. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить выход. Восьмое. Делайте больше, чем другие. Дональд Трамп всегда приходит в офис до начала рабочего дня, потому что нет примера для своих работников лучше, чем собственный. Точно так же он никогда не ставит перед собой границ, но расширяет имеющиеся. Чтобы стать успешным, нужно ежедневно становиться лучше себя вчерашнего. И этому неизменно следует каждый успешный предприниматель. Девятое. Развивайтесь всесторонне. Дональд Трамп с ранних лет завел привычку просыпаться рано и тратить несколько часов на чтение газет и художественных книг. Вдобавок к этому он ежедневно общается с самыми яркими представителями своих видов деятельности. Будь то спортсмены, актеры или другие предприниматели. Таким образом он заставляет свой мозг работать и не дает ему стареть. Самое главное правило Дональда Трампа – никогда, никогда не сдавайтесь. Если перед вами возникает стена, перелезайте, проходите насквозь, но любым способом окажитесь по другую сторону. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, и что вы вдохновились хотя бы одним из десяти правил великого предпринимателя. Предлагайте в комментариях других известных людей, о которых вам хотелось бы узнать больше и разобраться в успехе этого человека. До новых встреч!